Евгений Лисичлин, член гуро Харьковской областной организации политической партии «Демоленс». Попробуем, если говорить, это прежде всего оборудование мест массового скопления людей в виде спостережения и сканерами на э личные вещи, особой речи. Это материальное обеспечение спецподразделений МВС из двух воинских частей, это социальная помощь военно-мотор это военно-патриотическое воспитание молодежи на основе спецподразделения МВС, на базе спецподразделения МВС, чтобы молодежь могла при желании проходить, обучаться зам, воин, преподобки. Приведение в порядок бомбов, бежащие в городе Харькове. Это психологическая реабилитация для воинов, для переселенцев. Прежде всего подготовили до проект, совместно нам помогли спецподразделения МВС. Харьков, Один Слава нам штаб гражданских помог. Мы будем подавать на имя Харьковского городского, а на имя э, главы и вот, выполненного комитета Харьковской Рады. Это один человек, Кирмузина Тябовича. Мы посмотрим на его реакцию. Вообще заинтересован должен быть в этом исполком Харьковского городского совета, потому что это в его функции входит статья 15 э, Закона Украины про оборону Украины. Там сказано о том, что он отвечает за территориальную оборону. Поэтому, Рады, территориальную, территориальную оборону. Если мы посмотрим на реакцию... У нас есть депутаты, которые готовы подать этот проект в случае, если исполнительный парламент Харьковского городского совета не захочет подавать. Мы ждем, что в повестке дня сессии, которая будет в апреле Харьковского городского совета, будет проект решения об по этой дня. Мы основывались на законе Украины про оборону у Украины, мы основывались на законе Украины про местное самоуправление в Украине, про закон о мобилизации, о мобилизации Украины. То есть мы полностью some really статьи затрат, которые э, может Харьковский городской совет финансировать. Вот по этой программе около 47 миллионов, потому что есть резервный фонд Харьковского городского совета, он был сокращен до 50 миллионов. Мы основывались на эти цифры, на цифры резервного фонда Харьковского городского совета. Мы понимаем, что бюджет жад в этом году и для того, чтобы профинансировать достаточно финансово-затратную программу, необходимые деньги примерно со 40-45-45 мы предлагаем это, если это не будет принято, мы будем требоваться, или этим городским советом, или следующим. Но он должен быть принят. Добавить, да, буквально, я, я хотел бы сказать, что прежде всего мы передадим это, конечно, Харьковскому городскому голове и голове исполкома Харьковского городского совета. Это кемес в одном лице, как бы, да? Но если не пойдет там это, то есть право нормотворческой инициативы для вынесения актив как бы у депутатов Харьковского городского совета я уверен что некоторые депутаты Нальчиковского городского совета смогут зарегистрировать данный проект на следующую ближайшую сессию которая будет не в марте а в апреле в марте сессия городского совета не будет ну как показывает опыт когда они хотели да проголосовать за краину агрессор ну... Ну Важно, понимаете, чтобы это было в повестке дня, в сессии. Депутаты имеют право, любой депутат имеет право внести этот проект в повестку дня. И мы посмотрим, сколько депутатов Парковского городского совета право осуществлять данные Если это не сделается, то, то мы это сделаем Друзья, я думаю, чтобы переконувати, что требует эту программу приймать, нас на самом и несколько про один из пунктов программы по приведении до порядку бомбосховищ, про які, до речі, наша влада звенитует, что с ним у нас все гаразд. И наши коллеги, Виталя, можно вас, пожалуйста, провели моніторинг частини Харьковского бомбосховища. Они же могут рассказать, на что схоже выполнение этих программ, по словам нашей власти. Объекты, на которых мы были, сахарная Виталий, начальник штаба громадской самообороны. Те объекты, на которых мы были, вот, то, что их поубирали, мусор вынесли, я думаю, было, видели. Но то, что они не готовы абсолютно, вот, мы как даже не профессионалы. Когда мы приходим на объект и видим, что один вход в этот объект, а второй заваленный, либо заложенный. Вот в случае чего-то разрушения, если этот один вход будет блокирован, и все, это люди там и остались. И это не единичный случай, мы несколько случаев таких видели. Дальше, вот, как находиться в этих временных укрытиях? Заходили мы в 16-этажный дом, там 400 примерно человек живут. Подвал около 700 квадратных метров. То есть я посчитал, где-то ну, почти 2 квадрата на человека. Получается, это в стоячем положении все должны стоять. Плюс там проходят коммуникации. При взрыве коммуникации это все затапливается. Плюс это панельный дом. При попадании туда снарядов или еще чего-то он сложился, опять же, братский нужно, нужно думать не о том, что он вот идет. Временные укрытия делать. И бомбоубежища, которые, в принципе, не все находятся на предприятиях, Нет нету городских бомбоубежищ для жителей. Во-первых, нужно думать о том, что людей нужно эвакуировать из города, как это происходило и в Луганске, и в Донецке. Люди эвакуировали очень большая часть людей выехала. У нас план эвакуации абсолютно не разработан. У нас не созданы комиссии, не развернуты штабы эвакуации. А это должна ну, проводиться такая нормальная работа, в том плане, чтобы подключить все автоперевоз... всех автоперевозчиков, договориться с железной дорогой, узнать, сколько какое количество людей могут сразу вывезти. Это ну, в первую очередь это женщины, дети, старики. Живой пример. Ча... Со счастья детский дом вывезли уже практически под обстрелом. Вот эта работа у нас не ведется абсолютно. А это, по-моему, вот в первую очередь должно, то, что, то, что должно происходить, и то, что является именно нормами, когда происходят чрезвычайные ситуации. Ну а вот этом проекте, который будут подавать, это есть, на Проект... поднят этот вопрос. Этот вопрос я сейчас, вот буквально вчера начали мы этот вопрос рассматривать и к чему пришли, к результатам. Мы же не профессионалы, не профессионалы опять повторяю, вот пришли к этим результатам. Нам говорят, что у метро у нас хорошее укрытие. У нас по городу Харькову почти, не знаю точно, ну, может, два десятка, а то и больше химических предприятий. Представляете, туда попадает снаряд, и хлор, аммиак выходит в город. Вот мы в метро будем находиться, будут эти вытяжные системы втягивать весь этот воздух в метро. Опять, братская могила. А вы не задавались вопросом, работают ли вообще э, вытяжки в метро? Что, ну, судя по всему, работают, потому что воздух туда попадается. Но, насколько я понимаю, должны быть и... Какие-то индикаторы того, что вдруг химическая какая-то реакция, ну, распространение химии какой-то, должны сработать заслонки и включиться ревиц. Вот по этому поводу мы ничего не знаем, потому что доступ к метро у нас абсолютно нет. Вот мы подготовили запрос в борсовет. С тем, чтобы мы могли, э, нам как бы, сприялы на Даню, доню. На, на Даню жим полсервисом Информации Топерелик бомбосховищ. И нас туда допускали хотя бы Потому что даже в ЖЭКе мы приходим Это в принципе информация э, Не тайна, не, абсолютно никакой Где находится убежище И в каком она состоянии и В то же время в ЖЭКе нас туда не допускают Я так понимаю, что они не, не то что Не говорят, что мы не допускаем Потому что нам нужно разрешение Сверху они скоро и дышать будут только с разрешением зверь. Ну, в принципе все сказал, остальное все не санкционно. тому а, друзья, потому что, як а, мы говорили с ми знов ну всім нас чули що буквально лише чотири дні тому здається РНБО почало говорити про вимогу про створення програми щодо підвищення обороноздатності держави три дні тому, про це почали говорити, коли ситуація така триває жити. Тому я сподіваюся, що не тільки критика, але й конструктивні пропозиції від громади будуть справити тому спрятати, тому що принаймні в Харкові мы матиме можливість почувати себе бы б трохи більше безпеці, ніж ми почуваємо себе зараз. Дякуємо вам за увагу. Матеріали, прес-релізи, проекти, програми є за бажанням, хто може отримати. І з радістю будемо вас тримати в курсі того, що буде реагувати наша міська рада на эту позицию. Дякую вам.